Нас к тебе позвал всеми известный человек. Итак, давайте посмотрим в кабинете директора 38-й школы. Александр Николаевич, к вам команда КВН пришла? Да-да, пусть войдут. Здравствуйте, Александр Николаевич! Вы нас вызывали? Здравствуйте! В прошлом году мы как хайпанули? Да. А в этом что то вообще ничего. А, так не проблема. Вот мы клип вы сделали. Как вы просили? Вы сделали то, о чем я просил. Я роняю сминку! Я роняю сминку! Я роняю сминку! Я роняю сминку! Я роняю сминку! Знает, кто здесь батя, это школу да! Я роняю сминку! А почему вместо меня поет кто-то другой? Ой, знаете, вот Бузову это никогда не смущало. Ну ладно, вот второй клип. Пошли.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 Так, и кто это придумал? Так это вы придумали. Это? Я? Ну да. Ну ладно, вот третий клип. Голодные люди в двери с тобой Горячие булочки каждый день на два. За собой нужно все убирать. За собой нужно все убирать. Вс да, и да. Нужно все доедать Мы уже в океане, нас как будто мы в ресторане Но стресс это лучше, чем эммон Дэнс, дэнс, дэнс Раз, раз целую котлету, съедаю за раз Моя железная вилочка в моих руках Бах, бах Здесь так красив, я перестаю душать. Порции мягкие, чтобы разжевать Эти повара Готовят сладковато Магия какао снова наших стаканах Неплохо, неплохо Для вас выступала команда КВМ «Баклажан» Лучший! Спасибо!